Всем привет. Надеюсь, меня хорошо слышно. Этот раз продолжаем а, видео после первой записи, когда мы поставили его на паузу. Сегодня а, сбоку вы видите а, тот же блокнот, что написано было. Вот. А, кто сейчас? Сейчас у нас время работы 6:41 робота. А, просадка также сегодня составила 228, как и вчера. А, также поставили на тест. Запустили конвертацию видео, а, снимали для другого робота видео, запустили конвертацию и, соответственно, а, сильно нагрузили систему этим. <coughs> ну, как без этого, собственно говоря, да? Вот. он опять, конечно, до той же самой цифры и просел, 10.28. А, текущий профит 163.56, в принципе, он нас устраивает, то есть, нас любой профит устраивает, поэтому я не, ничего не хочу сказать. Это реальный счет, поэтому нас здесь любой профит устраивает. Вот, как вы видите, счет увеличивается. Видео, на которое будет ссылочка здесь в углу, сейчас у вас появится, будет как раз первая часть, когда мы запустили робота. Вот. И там делали некоторые эксперименты. Особенно тут вот, эта вот часть очень любопытная. Она про вот эти вот окошки, и там видно, что происходит. То есть, когда робот работает, обмануть его невозможно. Вот. Мне нужно поставить... Короче, даже не знаю, <смех>, что сделать, чтобы здесь поменять какие-то цифры. В любом случае, при новой сделке они в любом случае обновляются и встают на те же места, которые и были. Вот. А сделки идут, робот анализирует. Вот. Робот работает, как вы видите, по, этим всем, по индексам волатильности. А также он работает на парах, на валютных парах, собственно говоря, абсолютно точно так же, вот. по той же схеме. Но, правда, там просадка, конечно, меньше. Даже при нагруженном компьютере она не доходит более чем 100 долларов. Вот. Пробовали мы отключать, ä, пробовали мы ä, не задействовать на, никакую нагрузку на компьютере, но это было самый первый день ä, работы этого робота, которому мы записывали, там буквально два часа, мы не использовали никакую нагрузку. Там видно реальный драгдаун, который на самом деле, существует при абсолютно чистой системе и не загруженной операционке. Потому что робот потребляет очень мало ресурсов сам по себе, но он зависит от э, потребляемости ресурсов э, других программ. Вот. Сейчас вы видите, ну, в принципе, вживую, как это все происходит. Три вот, э, минуты, ну, хватает еще времени. Вот он тут же подсвечивает э, сделку в плюсе и минусе. Вот по а посмотрю, что вам было видно. Вот она была красная, закрылась здесь внизу красный она зелененькая я не буду открывать график чтобы было видно что она, вот она зелененькая осталась вот, видно да то что закрылась в плюсе в целом нас устраивает как он работает а вот, а, менять мы его ни на что не будем то есть мы его оставим для работы и будем а, только им пользоваться ну может быть еще отличными скриптами на сайте binary.com вот. сайт на который мы торгуем ссылка будет внизу Робот, э, робот работает тоже на этом сайте вот. Так что Как говорится, все хорошо вот. сейчас Видите, он сразу в зеленой зоне показывает Оп, и сразу пропадает Как только сделка закрылась Работает четко, ровно, без каких-то сбоев, лагов и так далее вот. Кому интересно, подписывайтесь делитесь э, этим видео С друзьями, кто хотел бы зарабатывать вот, на автомате правда нужна будет сумма для очень комфортной работы очень комфортной работы достаточно на балансе иметь 600 долларов вот. а, тогда если вы работаете на своем компьютере и у вас например открыто открыт браузер какой-нибудь пожирающий типа google chrome с 10 вкладками достаточно сильно грузит операционку он вот, любую операционку сильно грузит вы сможете комфортно работать, и у вас робот сможет комфортно работать. Ну, либо вы ставите робота на ВПС, и он там у вас пашет круглые сутки. ну для этого на балансе ну, 600 долларов, это я, конечно, скажем так, преуменьшил, да. Лучше, конечно, 1000 долларов, потому что я сейчас убеждаюсь, что просадка-то была 228, и, да, следующая ставка была тоже, условно, под 300 долларов, да, вот и она перекрыла эту просадку. Но тем не менее, осадок был неприятный, то есть счет просел, скажем так, на пола, больше, чем на половину, на 70%. На 60, вернее, 70%. Ну, нет, даже подсчитывать не буду, потому что на балансе уже было больше 1000, да. Но если было бы было, например, 600 долларов, да, то он бы просил бы ровно почти на 100%. Это не каждый человек решится э, так лихануть со счетом. Вот. Как-то так. Вот вы видите, он в автоматическом режиме сам работает, сам все анализирует, сам делает, внизу показывает, что идет анализ. Вот весь анализ, все формулы забиты в левой части окна, они не, не открываются, естественно. Вот. А, здесь на графике канал Bollinger, но на него можно не обращать никакого внимания, он в анализе не участвует. Вот. А, здесь наверху показано, сколько... Автоматически, если вы заметили, он показывает, какое количество Мартингейла сейчас активно, какая текущая ставка. Вот. Здесь у нас показывается, сколько... Выигрышных, ссылка проигрышных? Как вы видите, проигрышных больше, чем выигрышных, да? То есть сегодня у нас 48% винрейт. Но это ему не мешает совершенно работать в плюс. Вот 170 долларов, и я mm -hmm. думаю, стоп. А, как говорится, пофиг на эту последнюю сделку, но он никакой погоды не сыграет. Все, мы остановили. Сейчас я буду сворачивать и историю с этого робота. И загружать ее на Google Диск. Ссылка будет внизу под видео. Там, где накопительно, мы выкладываем за каждый день. За сегодня, за 14 число 14 ноября 2018 года, я думаю, видео мы выложим быстро. Вот. Всем спасибо за внимание, всем пока.